Привет! Ребята из SocialJet решили изучить динамику рекламных посевов в Телеграме. Ведь не секрет, что сейчас он один из наиболее популярных мессенджеров. И выяснили, что запуск рекламных кампаний в Телеграм стал практически в половину дороже, чем год назад. Рост логично объясняется блокировкой Facebook и Instagram в России, а также отключением рекламных инструментов Google для российских рекламодателей. Мессенджер постепенно, но уверенно становится одним из ключевых рекламных инструментов. По данным аналитиков банка бюджеты на посевы и запуски Telegram ads, увеличились на 590%. Стоимость самих размещений также растет. Согласно исследованию SocialJet в марте-июня 2022, цена за тысячу показов Telegram выросла на 48%. Меняется не только стоимость рекламы, но и распределение спроса на различные тематики Telegram-каналов. Весной наиболее востребованным у рекламодателей были каналы, посвященные экономике и финансам 17% от общего спроса, маркетингу 9% и городским сообществам 9%. К концу июня ситуация изменилась. Стали популярны каналы с тематиками общества новостей и СМИ, 22%, экономика и бизнес 14 – 14% и замыкают тройку лидеров ленты развлечений и юмори – 10%. Если посмотреть на динамику спроса отдельно по каждому месяцу, то прослеживается параллель с новостной повесткой, отметили в Social Jet. Как только появляются новые возможности или ограничения, сразу же происходит всплеск рекламных посевов. Например, когда объявили о запуске льготной ипотеки для разработчиков, в финансовых IT-каналах появились соответствующие предложения от разных банков. Также можно проследить изменения внутри тематик. Например, при росте популярности экономика и бизнес. Практически полностью исчезла реклама инвестиционных инструментов. Не мудрено? инфо за пару месяцев полностью выжгли поле. Все вы помните засилие рекламных постов вида «студенты уломали угарного препода по экономике создать свой канал» или «бывший советник Центробанка правительства Госдумы, нужно подчеркнуть, создал канал, в котором поделиться. Так вот, на этом примере можно проиллюстрировать влияние реакции пользователей на изменения рекламных кампаний. Так что не теряйте время, перераспределяйте бюджеты грамотно. Не знаете, как это сделать? Подписывайтесь на наш канал и бесплатно учитесь делать это правильно. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Не забудьте поставить лайк и до встречи!